Римская сексуальность была подавлена не волею императоров, не религией, не законами. Римская сексуальность самоуничтожилась. Ее место заняла сентиментальная любовь, странная связь, когда сама жертва становится палачом. Те, кто попал в это рабство, свыклись со своим бессилием и начали почитать свои цепи как Бога. Более того, они постарались стянуть их потуже. Они поспешили осветить и превознести зависимость женщины и облагородить эту рабскую зависимость с помощью торжественных церемоний с целью умерить испуг, превратившийся в страх. Жрать его. То что...